Дорогая, как лишь, лишь тебя, с днем рождения, поздравляю я тебя с днем рождения, дочь радость желаю На твоем пути, Пусть сияет свет любви, с днем рождения. Поздравляю я тебя. Вы смотрели новости на четвертом канале. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч!